Ребят, всем привет, с вами я, Супер Мастер, и сегодня я буду снимать видео э, по те игры, которые лучше заказать на Валберес или на других интернет-магазинах на карантине. Потому что, как вы видите, на улицу выходить нельзя, скоро пойдет вторая волна коронавируса, этого ворона Кироса, в который я вообще не верю, я его ненавижу. И я не сижу на карантине, так что если вы сидите боитесь, вы можете заразиться. Нет, я не читаю вам лекции, так что давайте продолжим. Первая игра, которая подойдет на карантине, такая фиговая игра немножко, это крокодил дантист Но он для двух человек, например, с ней не очень тогда и бывает весело, это больше всего игра в дорогу, что когда машины трясется по плохой дороге, русским плохим дорогам, тогда эта игра очень подходит. Дальше. А это, эрока. это игра в дорогу, но по плавной дороге Но можно играть дома Я просто буду обозревать ее Не буду доставать ничего Не показывать ничего Посмотрите, у нас есть вот такая вот Штуки Как вам показать -то? Вот такие вот штуки Это у нас весь набор инструкции в принципе, Я расскажу на Позже э, я расскажу в следующей серии про принцип всех игр. И в третьей серии я поиграю. Так, дальше у нас легендарная игра, которая называется Imaginarium. Такая вот игра. А набора тоже не буду показывать. А тут, смотрите, внизу написано... От 3 до 6 игроков, потому что вдвоем играть вообще не получится. А 12 лет и 30 минут. Мне еще 10 лет, так что не игра даже мои братья. Мой брат Егор, ему исполнилось 5 лет. И мой брат Валя, он пошел в первый класс Ему 7 лет. Давайте я сажу все что тут было, вот сюда уже вот в бок дальше немножко тоже легендарная игра, которая называется Слава Дел. Э, тут написано сделано в Беларуси. Сейчас я уберу немножко от подставки. Вот Слава, магнитный Слава Дел. Сделано в Беларуси. Тут вы видите подпись. Сейчас я подпишу, чтобы вы увидели. Беларуси. Вот такие тут буквы. Вот, в принципе, все. Я могу поставить дальше. Сейчас поставлю дальше на камеру. Так, давайте дальше. Перейдем дальше. Положу вот так. Так. Дальше, наверное, перейдем к такой взрослой детской игре Слава... Ой, странный мир. Вот так, Сейчас подниму камеру. страна даже страны тут мы просто по карточкам изучаем страны мира тут а, у нас есть рекомендация. плюс 20 минут 7 плюс с 2 до 5 игроков 100% ума добавляют ну это все игры добавляют 100% ума Положим ее вот сюда так. Положим В камеру Так, знаешь, у нас будет игра Она не действует вообще в кадр Так что я ее о, Прям не знаю хм, Даже не знаю как вам сказать. Ладно Я вам ее покажу э, Игра называется "Машина возня А я, возня, а, настольная игра. я подальше, поставишь. Вот вот. ее положу сразу, потому что после невозможно ее показать И полностью. Я ее положу сразу вот сюда. Вот. О, извините, пова камера. Сейчас, подождите, ребятки. А, минуту. Вот, ребятки, все Камера теперь не падает, да? Не падает. Ну что ж, в принципе, это было все, что я хотела показать. Но я хочу показать еще. У меня есть спонсор. Это мой ой, средний брат. Младший. Ну не самый младший, но средний. Мой брат, он мне предоставил такую возможность. А, потому что. Поэтому переходите по ссылке в описании. Заходите на мой канал, который называется Раньше назывался Лего Кабранят. В следующей серии вам точно его скажу. Вот. А у меня у меня появился третий канал, даже. А, нет, у меня появился второй канал. Играй и делай. Ну, я там еще ничего не выложил так что когда я буду играть через ПК, через, извините, через ПК, через планшет, через Android, через iOS, ну, iOS мне никогда не будет, но это iPhone, я не знаю, как правильно называются, буду говорить iOS. Вот, я буду играть, скорее через Android, но я не найду iOS. Через Android через ПК. Но если у меня, конечно, получится снять через ПК на бандикаме. Но у меня никогда еще не получалось заснимать игры через ПК. Как вы знаете, что Mabizen и иншот только на Android. Ну вот. В принципе, все. О, ну что ж, всем пока, ребят. С вами был я, Супер Лего Мастер. И думаю, вам понравилось мое видео. Ой, блин, что-то не по сценарию пошел. А, не то написал. А, все, вот, нашел. А, ребят, я бы хотел еще показать а, вот мои обуви. Также я хочу показать обуви моего брата. А Ему не очень нравится, он попросил, чтобы я показал их в моем видео. А давайте я прям сейчас уберу подставку уже. Я поставлю обуви его на... Я сейчас прям вытащу. Ой, ладно. Ок. И они у него, это обуви, три кота, которые светятся. Вот обувь. Такая вот магичера. Смотрите, заметьте, когда наступаю, должно светиться и... А это, это, это, короче, когда сильно наступаешь, светится и вот этот вот коржик, который мы цепляем на этом. Это кроссовки кота, коржик с белой подошвой. А, вот. Ну что ж, давайте я уберу эти кроссовки, которые мой братик просил очень аккуратно взять и очень аккуратно показать. Ну всё. всем пока, ребят, с вами был я, Супер Лего Мастер, и сегодня мы будем, и сегодня мы, мы делаем обзор, ну я делал обзор на вот эти вот игры. Есть, вы увидели задний фон, это не деревня, это город. Потому что это частная кухня, временная, потому что у нас дома на ремонт, как я напоминал в прошлых видео. Ну что, всем пока, ребят, с вами был я, Супер Легомайзер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Ссылка канала брата будет в описании. Думаю, вам понравилось мое видео. Всем пока.